А, Наташа, еще раз приветствую тебя на нашей площадке People Management Life Talk, которую мы придумали тоже в свете карантина. Мы всегда были абсолютно за офлайн. Мы считаем, что офлайн это те площадки, которые дают возможность обмениваться энергией, эндорфином, окситоцином. И это то, что мы сегодня с тобой на тестинге говорили. Первое, что мы сделаем, обнимем людей. Вот. Но в силу того, что мы не можем сейчас встретиться в офлайне, мы встречаемся в онлайн, чтобы поддерживать наших топ-менеджеров, наших руководителей давать им э, понять, что они не одни в этой ситуации, что с каждой ситуации будет выход, карантин и кризис закончится, а мы останемся и при этом нам нужно выйти отсюда. Ну, не знаю, как насчет богаче, но, возможно, выйдем сильнее, так точно. Мне мудрее. Да, не мудрее, так точно. Друзья, ну что, мы будем начинать. Мы, как обычно, у нас есть правило организаторов начинать вовремя. 18.00. Наташа, добрый вечер. Да, добрый вечер. Алёна, большое спасибо за приглашение. Продолжаю твою мысль. Здравствуйте, мир женщин. Я пока наблюдала всю неделю за твоей активностью, словилась я на мысли, что все спикеры на этой неделе у тебя были женского рода. Что, говорит, что особенно в нашей географии женское лидерство это не просто слова, а, скажем так, огромное движение. Вот, поэтому спасибо, очень приятно быть сегодня здесь, очень надеюсь, что какие-то мысли кому-то могут быть полезными, кого-то натолкнуть на какие-то мысли или идеи. Давай поговорим с тобой. Вот, ну, как бы, мне кажется, уже у некоторых людей оскомина от слова «кризис», но тем не менее мы сейчас в нем, как бы по-другому мы его не называли. И это так по-честному персональный экзамен для каждого people-менеджера. Поэтому многие эксперты ну, как бы, декларируют, что ну, как бы, готовых ответов в рамках кризиса нет и не будет. Тем более в той ситуации, когда мы сейчас, что вся планета на паузе, мы точно впервые в этом. Скажи, пожалуйста, какие задачи ну, вот сейчас перед тобой, как перед people-менеджером стоят? Uh -huh. uh, смотри, uh, я бы делила на две истории, да, первая задача это people management, первая, вторая задача это лидер организации, да? uh -huh. Недавно об этом думала, если говорить про пять основных фокусов, да, которые есть сейчас. Первый и основной — это, наверное, люди, и то, что ты говорила про people management, потому что я искренне верю, что независимо от того, это кризис или просто сложная ситуация, выходит из кризиса не один человек, выходит вся команда, и на самом деле роль каждого крайне важна в этой ситуации, в этой истории, и то, насколько каждый честно отработает свою часть пути, честно проработает свои задачи, зависит от того, в конце пути компания будет лидером, либо тех, кто после за них. Mm -hmm. вот, поэтому говоря про людей, что важно? Наверное, этот кризис уникален тем, о том, что безопасность и здоровье выходят на следующий уровень. Да, мы думали, что безопасность важна во время революции, вот сейчас, мне кажется, это next level. А, и понятно, что обеспечение безопасности и морально спокойной ситуации у людей а, – одна из основных задач, такой, гигиенический базовый фактор нормального функционирования бизнеса. Расскажи, а, как ты обеспечиваешь спокойствие своих людей, да? Я сейчас все расскажу, расскажу, да. Слушай, говоря про безопасность, понятное дело, что мы всех перевели в домашний режим, кого могли. Всех обеспечили масками, средствами дезинфекции, я смеюсь, мне кажется, наш без того очень красивый офис никогда не был таким чистым и безинфекционным, каким он является сейчас, хотя несмотря на то, что в нем практически нету людей, да, люди, которые хотят, они могут туда приходить. У нас есть ряд людей, которые продолжают работать в полях, их немного, их география передвижения очень ограничена, и они обеспечены всем, чем только можно. Вторая вещь ⁇ это эмоциональное здоровье. Эмоциональное здоровье ⁇ очень такой сложный, многогранный аспект. То, что в голове у сейчас, наверное, основная проблема у всех, это неуверенность и беспокойство о том, что же будет дальше. Да? Что же будет дальше со мной, с страной, с моей семьей и так дальше по накатывающейся. В этой ситуации задача любого лидера ⁇ первое ⁇ успокоить. Да, насколько можно. Как лидер может успокоить? Для меня это дать ответы на максимальное количество вопросов, которые есть у сотрудников. Мы все живем в ситуации нестабильности и неопределенности. Задача лидера — дать стабильность и ответить на вопросы в тех зонах, в тех областях, в которых у него нет. есть. Например, я не знаю, у меня останется работа? Да, у тебя останется работа. Будет ли изменена твоя заработная плата? Нет, она не будет изменена. Либо будет изменена, потому что знание, даже, наверное, неприятные новости, это намного лучше, чем нахождение в ситуации неопределенности. Дальше. Говоря про наполнение работы, здесь важно понимать, что люди имели определенную загрузку с 9 до 8, до вот 6 часов вечера, у кого какая она была, Пришел кризис и навалилась еще одна куча задач. А сотрудник находится в той же неопределенности, что мне делать, в какую сторону бежать в первую очередь. Задача линейного руководителя вместе с сотрудником передоговориться о списке приоритетных задач, о том, что мы делаем раз, два, три, четыре в первую очередь, вот эти вещи мы откладываем в дальний ящик. Это уже определенная, определенная, да, скажем так, которая есть. Очень важно определиться с сотрудником на том, как будет оцениваться его работа критерий работы, потому что а, те критерии, которые люди привыкли использовать до, могут быть нерелевантны в настоящий момент. И вот этот момент договоренности опять-таки дает определенное чувство спокойствия человеку, понятности, куда его идти, что от него хотят, да, и в, какого, в каких рамках а, от него хотят. А, следующая а, вещь важная — это а, ways of working, то, что называется в английском языке, либо договориться о правилах работы. Да, то, с чем мы столкнулись сейчас люди не знаю, стонут о том, что рабочий день стал безразмерным мы встаем, не снимая пижамы садимся за компьютеры и с компьютера в той же пижаме ложимся спать, потому что эти си бесконечная с утра до вечера вот здесь важно договориться про правила работы про то, как длится рабочий день правила назначения звонков правила дисциплины проведения звонков и так далее, это какие-то очень базовые гигиенические вещи но они правда делают жизнь сотрудников намного проще, намного легче я вас устанавливает эти правила. Слушайте, ну у нас достаточно опытные линейные руководители. Я бы mm -hmm. в компании достаточно, я бы сказала, хорошая система организации рабочего процесса. Да, есть определенный вызов тем, как перенести это в онлайн. Ну, как минимум, встречи должны быть подготовлены, встречи должны проходить в те временные сроки, которые назначены, у всех должны быть апдейтнутые календари, да, то есть все блоки, когда они заняты, должны быть обозначены, и приглашение на встречу высылается только в тот момент, когда календарь свободен. Это в идеале фасилитация, это то, кстати, на чем мы чувствуем, что нам нужно прокачать навыки фасилитации встреч для того, чтобы встречи были продуктивными, а не там неким базаром или какими-то вещами, да, когда все люди разговаривают одновременно и с трудом принимают решения. Да, это тоже очень важно, пролидировать этот процесс и организовать, и сделать его таким, чтобы он был эффективным. Скажи, пожалуйста, не появилось ли чувство потерянного контроля с переходом сотрудников на удаленный режим? Слушай, нет, не появилось. У нас достаточно, мне кажется, хорошо работают процессы, налаженные, начиная от функциональных лидеров, да, то есть лидеры функции, которые держат контакт ежедневно с людьми. Да, есть... Понятия, понятные задачи, которые люди должны делать а, и так далее. Если говорить, например, про нашу антикризисную компанию, которую, команду, которую я уже упомянула, мы разговариваем каждый вечер, да, у нас там, час, который очень часто был, два часа, но тем не менее это ежедневные разговоры про там все, что произошло, какие-то смены приоритетов и так далее. Поэтому у, меня, у меня полное ощущение, что, знаешь, если до этого мы ехали на такой автоматической коробке передач, но мы перешли наручную. Mm -hmm. да требует несколько больше действий, но, тем не менее, достаточно безопасно, потому что нету люфта, да, мы так достаточно аккуратненько маневрируем нашим а, механизмом, давай так скажем так, машиной среди всех препятствий. Скажи, пожалуйста, да. а в рамках вот этой команды, которая антикризисная, есть ли отдельная предусмотренная позиция Chief Crisis Officer или нет? Или это просто группа такая рабочая, которая сейчас предпринимает шаги? Такие. Слушай, нету а, такой позиции, а, и я, честно говоря, считаю, что она и не нужна, потому что вести трансформацию должны те люди, которые очень четко понимают, чувствуют бизнес, и, что очень важно, им имеют какой-то задел доверия с командами. Да, потому что, повторюсь, выход из кризиса — это не индивидуальная задача, это задача всей команды. При этом, что, кто нужен, а, такой, не знаю, процессный человек, да, который будет аккуратненько записывать минутки всех встреч, контракт, mm -hmm о том, что все задачи выполнены, и, соответственно, репортировать, насколько все хорошо и вовремя выполнено. Вот такой вот, да, деловод а, очень нужен, но с точки зрения мозговой деятельности, да, с точки зрения лидерства, я искренне верю, что команда, которая лидирует бизнес, должна лидировать бизнес в кризис в том числе, что это будет более эффективно и более быстро. Потому что правило а, кризиса какое? Лучше принятое решение, чем идеальное. Вот принятое решение обеспечить может та команда, которая знает бизнес, его чувствует и иногда, не имея всей нужной информации, способна принять максимально хорошее в данном контексте решение. Давай сейчас поговорим про главную роль управленца, ну, в данном случае про тебя, да, потому что ты как да. двигатель компании, ты, несмотря на то, что вы с автомата перешли на механику, но ты драйв, ты же отвечаешь, ну, как бы и за репутацию. Есть ли какие-то новые маркеры поведения тебя как лидера и как они конвертируются в твою продуктивность вот в свете вот этих четырех недель карантина? <связывая> Слушай, мне кажется, что важно в ситуации любого кризиса, не знаю, наверное, могу сравнить с пожаром, да, мне кажется, важен конструктив, да, не впадать в эмоции, потому что любой бизнес — это неопределенность, да, и какое-то количество уводных, которые ты не знаешь, и которые являются форс-мажором. Кризис, оно там с мультипликатором 10 а, присутствует, поэтому а здесь нужно, не знаю, не терять для меня какой-то рациональности, максимально быстро — не самой, вместе с командой выработать план действий, потому что когда есть план, повторюсь, есть какая-то стабильность, действовать по нему а, намного легче. А, очень важна компетенция быстрого принятия решения, это том, о чем я уже говорила, лучше принятое решение, чем идеальное, да. потом, если что, мы его поменяем, но если мы будем затягивать, промедление здесь... А, чревато очень негативными последствиями. А, мне кажется, крайне важно умение делегировать и доверять команде, да, потому что, несмотря на ручной режим, ты, наверное, не сможешь принимать все решения сам и охватить весь тот объем информации а, из того, что происходит, не знаю, в полях, в офисе и так далее, невозможно. Поэтому очень важно а, иметь а, хорошую, слаженную команду. Мне здесь очень повезло, и как с уровнем профессионализма, так и с уровнем слаженности работы а, той команды, которая сейчас а, Uh, у меня есть, поэтому важно им доверять, важно им делегировать, и иногда не лезть и не мешать людям uh, делать работу, потому что у нее и так очень много. Uh, у тебя 150 человек, да, в подчинении? Для тех, кто нас слушает, сейчас мы команда вся марта. Uh, да, если говорить про всю организацию, которая там находится в хэд это где-то около 180 человек, uh, плюс uh, мы как бы чувствуем ответственность за около 1000 человек, которые являются нашей выделенной торговой командой у дистрибьюторов. И, uh -huh. uh, как бы... Достаточно большая команда, за которую мы несем ответственность, да, скажем так, за то, как они себя чувствуют, то, как они дают результаты в бизнесе. Вот. Говоря еще про качество, мне кажется, очень важная история — это коммуницировать. Тот вывод, который мы сделали из всех кризисов, которые были у нас, о том, что лучше перекоммуницировать, чем недокоммуницировать. Да. Поэтому умение постоянно держать руку на пульсе, постоянно разговаривать с сотрудниками крайне важно. при этом эта связь и этот разговор должен быть не монологом, должен быть диалог, да, постоянный. Вот. Исходя из этих как бы, складовых, я уверена, что можно выйти с отличным результатом из кризиса. А скажи, пожалуйста, с точки зрения people management, стратегической функции HRD в рамках этого кризиса как-то изменится или нет? Слушай, мне кажется, стратегии не поменяются. Говоря про Марс, мы как были, так и будем фокусироваться на таких вещах, как вовлеченность и развитие наших персонала, нашего персонала с особым топ фокусом так называемые топ-таланты. Да, это те люди, у которых самый большой потенциал да, и самые большие способности к тому, чтобы вырасти в нашей организации. Да, меняются определенные приоритеты, меняются тактики, ну, не знаю, к примеру, наверное, мы не очень думаем про проблему ретеншена сейчас, да, то есть проблема утечки кадров во время карантина не очень релевантна. В то же время какие-то другие приоритеты, как, опять-таки, повторюсь, обеспечить какую-то безопасность, помочь людям с какими-то навыками работы онлайн. Uh, это то, чем занимается сейчас HR-функция. Но, опять-таки, это тактика краткосрочная, долгосрочная, мы вернемся к тому же. Развитие, вовлеченность и так далее. Ты говорила, что вот не хватает функции фасимизации. Что, функций. Функций. что сейчас. сейчас уже почувствовали? Чего не хватает еще? Uh, слушай, я не могу сказать, что чего-то не хватает. Uh, мне кажется, это там нормальная ситуация uh, кризиса, uh, когда uh, есть такая... Компетенция называется priority static, да, или расстав, расставление приоритетов, да, mm -hmm. это вот то, что мне ощущается сейчас э, фонит у многих, да, все очень жалуются о том работы, и это понятно, мы над этим работаем, поэтому я не могу сказать, что здесь не хватает компетенции, просто такая ситуация. Мне кажется, да, есть ситуация, когда время разбрасывать камни, есть ситуация, когда время собирать камни. Вот, искренне верю, что кризис — это та ситуация, которая, ну да, надо постараться для того, чтобы выйти победителем, потому что можно расслабиться, но тогда результат будет другой. То есть, в принципе, ключевая боль, с которой вы сейчас столкнулись, это в том, что люди чувствуют на себя сверхнагрузку еще, да? Слушай, в том числе. Очень много, да, люди чувствуют неопределенность, и мы пытаемся с этим работать, люди чувствуют сверхнагрузку, поэтому мы тут смеемся, когда приходят предложения про разные тренинги, у людей там дергается глаз, да, потому что мир возможностей проходит мимо, а мы с утра и до ночи работаем и очень-очень стараемся. Особенно yeah. количество онлайн-предложений сейчас, я yeah, уже понимаю, yeah. что в этот час, пока мы с тобой общаемся, есть еще альтернативные моменты, которые можно посмотреть, я говорю, мы уже конкурируем, в принципе, не за продукт, а за время участника наших дискуссий, которые нас слушают, <laughs> как никогда их yeah. стало очень много, но, с другой стороны, мы, наверное, станем более сильнее после этого. Абсолютно, знаешь, у нас есть процесс так называемого импакта, когда мы общаемся с сотрудником и выясняем их потребности, да? что болит, да? для того, чтобы починить и вовремя отреагировать. вот, а, вот, так вот, Аля, тренинги, не надо нам тренингов, это был один из моментов, которые сотрудники сказали нам проактивно. Да? Они хотят больше коммуникации, они хотят больше ответов, они хотят recognition, да, это признание, чтобы кто-то показал, что да, мы сидим закрытые в своей квартире 24 часа в день, мы даем огромный результат, заметьте нас, потому что кажется, что в офисе это очень заметно. Мне кажется, с точки зрения лидера, очень важно сейчас хвалить людей, говорить, какие они молодцы и замечать все те вещи, которые они делают, несмотря на то, что они не находятся не рядом, а сидят а у себя дома, потому что реально очень... Мы проходимся регулярно, и я прям крайне горда теми достижениями, которые ребята уже умудрились сделать на протяжении вот этих четырех недель карантина. Прям круто. Это прямо был мой следующий вопрос. Вот какое поведение вы поощряете сегодня в линейных руководителях и рядовых сотрудниках компании? Что а, я слушай, добавить? А, да, а, смотри, знаешь, я прозвучу немножко корпоративно, в этом живешь это звучит если говорить про марс у нас есть пять принципов да, которые на самом деле крайне универсальны это принцип качества принцип эффективности принцип взаимовыгодности свободы а, и они крайне релевантны и сейчас потому что чего мы ожидаем от сотрудника мы же желаем от сотрудника отношения к бизнесу как к своему да вот ты бы если бы это был твой бизнес сделал это или не сделал mm -hmm. а, вот поэтому а, это то, что называется, до стремление к результату, несмотря на все сложности. Это умение коммуницировать и определенная гибкость. Да, потому что огромному количеству людей нужно сейчас перестраиваться. У них был план, расписанный, все понятно с точки зрения работы и личной жизни. Я делаю раз, два, три, четыре, пять. Кризис принес такую ситуацию, что все планы нарушились. Планы личные, планы рабочие и так далее. Поэтому а лидер, помимо того, что должен заботиться. Договариваться о задачах и целях, договариваться о критериях оценки, проявлять заботу, да, потому что это очень важно сейчас, интересоваться личной жизнью, показывать результаты, объединять команду и коммуницировать. Очень много. Вы там не присылаете фоточки в чат, сфотографирую рабочее место там или еще что-то? Есть какие-то свои такие корпоративные штучки, которые появились на, кар на карантине? Слушай, они у нас и были до этого, нужно сказать. С точки зрения шуточек, у нас, понятно, есть две группы Viber. Одна группа более бизнесовая, да, которая какие-то более бизнес-вопросы обсуждает. Одна группа у нас называется Mars Be well. У нас есть группа волонтеров, которые занимаются такой называемой программой World Game. Да. Вот они нам организовали спорт-челлендж. Каждое утро в 8.30 у нас зарядка. Каждое утро в 6 часов вечера у нас занятия спортом все вместе по Инстаграме с профессиональным тренером. У нас есть так называемый спорт-челлендж, куда народ передает эстафету, и все показывают, как они бегают, занимаются спортом, шутят и вообще что-то делают по этому поводу. И, кстати, мы ввели, скажем так, тренера, который помогает людям, людям с эмоциональным здоровьем, не знаю, техники медитации, да, дыхания, как попуститься, расслабиться, включиться в работу и с 9 до 6 и не больше эффективненько выполнять свои задачи. Тоже в онлайн проводите, да, сейчас такое? Да, да, конечно, проводим. Круто. А скажи мне, пожалуйста, как, ну вот смотри, мы четыре недели в карантине, там есть там стандартное правило, что привычка вырабатывается за 21 день, мы уже 24 20... на 7, боже, 20, 20, господи, ну неважно, больше 21 мы сидим в карантине, да? И я понимаю, что после выхода с карантина, там 24, дай бог, он закончится, мы столкнемся с новым кризисом, это выходом людей из карантина, да? Чем чреват вот этот новый стресс? А, слушай, может быть, я пока в розовых очках, пока стресса не вижу. А мне кажется, а минимизация стресса — это, опять-таки, договоренность с людьми, а что конкретно, в какие сроки они должны делать. Да? Потому что меняется, по сути, нахождение. Да? Офис из, с места переводится обратно а, в оповещение. А, поэтому, мне кажется, люди первые, первые пару недель идут на кофе и обнимашки, как мы с тобой говорили, да? а дальше заработает. При этом, а мне кажется, из позитивного, да, люди научатся работать офлайн. У нас и сейчас есть а, свободные дни, когда люди могут работать а, из дому. А, не все пользуются этим преимуществом, считают, что это не очень работает. Мне кажется, что сейчас будет пользоваться больше. А, но, в общем-то, мне кажется, что не будет большого шока. Это так страшный твой как его молюет. Угу. А твои прогнозы вообще выйдем с карантина 24 числа? А, слушайте, я думаю, 24-го не выйдем. Вот. если говорить про какие-то планы, понятное дело, что у нас есть определенное сценарное планирование, без него нельзя рабочая версия, честно говоря которая у меня в голове, о том, что будем сидеть до конца мая, начала июня а вот в июне будем выходить это, честно говоря, исходя из вот этих всех практик других стран на расчетах линий карантина и так далее Поэтому на май я бы не надеялась, хотя если верить нашему премьер-министру он сказал, что украинская экономика не очень выдержит Сидение в карантине до конца мая и после Пасхи, да, то есть начало мая, мира будут послаблять. Угу. Вот. Насколько? Э, посмотрим. То есть у вас в компании несколько сценариев, да, либо мы выходим да. 24-го, либо мы работаем там до конца мая в режиме удаленного. Да, скажу честно, у нас нету сценария выходим 24-го. Ага. Как бы, он, он случится, да, наверное, если будет, но с точки зрения наших активностей, потому что а, то... Что по нам ударило очень сильно, у нас большой портфель, да, огромное а, количество разных компаний должно было проходить в это время, которое пришлось двигать, менять а, и так далее, и так далее, поэтому мы для того, чтобы а, оставить людей в покое, да, не менять планы каждый месяц, договорились, что а, рабочая версия того, что мы выходим из кризиса в начале июня, и исходя из этого все какие-то новые запуски прекрасная, которая у нас планируется. Ну, кстати, вышло мороженое, очень вкусно. Если кто-то сидит на карантине и хочет себя побаловать, в магазинах можно найти мороженое сникерс, баунти, это очень вкусно. То есть я правильно понимаю, что некоторые рекламные кампании, которые были спланированы на лето, их на весну их просто приходится сейчас переформатировать на лето уже с новыми месседжами? Слушайте, очень много чего приходится переформатировать, что-то отменять, ну, с точки зрения активности и конкретно маркетинга очень большие изменения. Поэтому маркетинговая команда там, не покладя рук, переделывает наши планы. Потому что, опять-таки, мы хотим выйти из кризиса победителями. Поэтому выходы из кризиса нужно планировать уже сейчас, а не оставлять на авось. Поэтому с точки зрения направления действий, да, у нас есть там забота о людях, бизнес-континьюйте сейчас, обеспечение — это, скажем так, балансирование финансовой стабильности, понимание стратегии во время кризиса. И четвертое, что очень важно, — это выход из кризиса. Да? Потому что в тот момент, когда карантин отпустит, нам останется только нажать на кнопку, и все заработает, потому что у нас все готово. Это очень круто. Понимая, что, наверное, один из ключевых навыков это все-таки гибкость и способность быстро адаптироваться. Скажи, что еще? Какие скиллы будут особенно цены в твоих сотрудниках вот после того, как бизнес выйдет в стадию рестарта? Слушай, мне кажется, у каждой функции есть свой набор. да. И здесь с точки зрения универсальных скиллов очень тяжело выделить. Мне кажется, важны что называется drive for result, да? Или желание добиваться результатов. Да, потому что это та ситуация, когда нужно, несмотря на что, двигать горы вперед. Очень важны будет, говоря про people-менеджеров, да, какие-то лидерские капабилити, да, собрать команду вместе еще раз договориться про цели, еще раз договориться про амбиции, какие-то очень понятные KPI и быстренько побежать делать те вещи. потому что Мне кажется, у каждого отдела есть свой набор там, не знаю, поля. И слезы это идеальная экзекьюшн, да, это то, насколько наши поля могут быть идеальны после карантина, да, сейчас нас не пускают в магазины, сейчас много магазинов не работает, то, насколько мы выйдем и будем красиво выглядеть да, — большая часть успеха. К маркетингу, на то, насколько они будут да, гибкими и смогут договориться с кем то с медиахаусами, и с другими нашими агентствами с точки зрения коммуникации. Служба логистики сейчас сумасшедшая нагрузка, учитывая все ситуации на границах и так далее, но то, насколько уровень сервиса клиентов сможет остаться на высоком уровне и так далее, и так далее. Поэтому у каждого все набор. Но я повторюсь, мне кажется, это сложность, это сложно, но с точки зрения компетенции, это то, что и так есть у ребят. Да? Это классная прокачка а, того, что называется делингвизмьюити, как это называть, это работа в условиях неопределенности. Да? Это когда Нужно принимать решения, когда у тебя нет всех водных. Нужно принимать за правду какие-то асамшены, какие-то неопределенные вещи и двигаться вперед. Оксана, вижу ваши вопросы, обязательно их зачитаем и обязательно проговорим с Натальей их, а пока идем дальше по плану, я бы хотела с тобой еще поговорить, будет ли у тебя сокращение, будут ли увольнения сотрудников, чувствуешь mm -hmm. ли ты сейчас, что как бы там посткризисный период, опять назовем его так, ты справишься меньшим ресурсом с теми же объемами, с теми же новыми задачами, есть ли вынужденная мера сокращения людей или нет у тебя, как ваше мнение? Mm -hmm. Нету. А, несмотря на то, что а, бизнес а, а, падает, скажем так, падает. Почему? Потому что большая часть бизнеса у меня импульсная. да, И просто потому что люди реже ходят в магазины, они реже покупают наши продукты, особенно это касается жевательной резинки, которая такой достаточно социальный продукт. Да? А, люди обычно употребляют, когда идут общаться с кем-то. Пока сидят дома, мы смеемся, едят чесночные салатики, жвачка им не нужна. Поэтому, да, у нас существенное падение, но мы не планируем сокращение. Более того, мы не сокращаем заработные платы наших сотрудников. Я повторюсь, сотрудники – наша главная ценность, которая есть, и они нам очень сильно понадобятся, все здоровые, бодрые, вовлеченные, после того, как мы выйдем из кризиса и побежим наводить красоту. Прям пока нет. А, да, конечно, это влияет на наш финансовый шейп. Мы, скажем так, урезаем определенные инвестиции в определенные, скажем так, зоны нашего бизнеса, но, наверное, люди – это будет одна из последних вещей, куда мы пойдем, Потому что, опять-таки, мы верим, что карантин пройдет, все восстановится, и нам нужна классная вовлеченная команда специалистов, которые у нас есть сейчас. Но я тебе скажу, что я твоя целевая кризисный период, потому что сегодня, выходя на пробежку в лес, я сживала две жвачки, и выходя буквально за час до эфира в магазин за питьевой водой, я тоже успела пожевать жвачку под маской. Поэтому мне кризис не останавливает. Отлично. Так вот кто это в нашем daily sales? Да-да-да. Скажи, пожалуйста, как ты оцениваешь, ну, вообще, на какой стадии принятия, вот именно принятия этой ситуации, твой сегодня персонал, э -э, чувствуешь ли ты, что у них есть какая-то паника, можешь ли ты как-то минимизировать этот эффект на компанию, ну, то есть помимо того, что вы делаете там какие-то программы там по медитации, по эмоциональному состоянию э -э, и там большое количество коммуникаций ты проводишь, тем не менее, если вот эту стадию принятия уже все прошли или есть сложности какие-то? Людьми расскажи, как чувствуют люди себя? А, слушай, мне кажется, чувствуют неплохо, да, а, знаешь, по моей внутренней шкале я бы оценила на 7-8 из 10. Да, понятно, что есть а, неопределенность. А, мне кажется, что людей правда беспокоило, что будет с ними, с рабочими местами заработной платы. Да? Мы предоставили вот эту вот сухость и комфорт. Знания, они понимают, что у них будет работа, они понимают, что результаты по году, их там, не знаю, бонусы в конце года будут зависеть от того, какие результаты они будут показывать сейчас. То, что мы слышим, спасибо у, от сотрудников компании за какую-то, заботу о них, которую мы оказываем, и на самом деле это очень мотивирует нас и так далее. Мне кажется, уровень неплохой, но я повторюсь, мне кажется, у меня реально крутая команда с точки зрения какого-то эмоционального интеллекта в том числе. Uh, которая закаленная, которая привыкла к сложностям. И, кстати, очень важная вещь — это протоколирование uh, уроков, uh, которые нам дают кризисы. Uh, например, у меня в команде несколько человек, которые пережили, uh, на самом деле большинство, которые пережили предыдущие кризисы, и сейчас так поднять архив и посмотреть, что же мы делали, очень сильно упрощает uh, жизнь и сокращает время на принятие решений, да? потому что не нужно иногда изобретать велосипед, нужно вспомнить, что сработало, а что не сработало, и, соответственно, делать либо так, либо по-другому. Я тебе скажу, для меня было большим удивлением, когда вот я там в группе моих подруг два дня назад обсуждала, что вообще помните, в какое тяжелом состоянии мы были два года назад, когда хотели вести военное положение. Мы забыли уже даже этот момент, то есть мы там месяц стрессовали, два, и насколько быстро мы адаптировались и пошли дальше. Очень интересно, как здесь быстро мы адаптируемся и сможем как бы принять, отпустить и сказать, это пережили, это прошлое, а теперь погнали вперед дальше, Да. Да, слушай, для меня это вопрос, а, как сказать, того, что у тебя в голове, да, потому что сознание определяет там бытие, да, в чем-то, вот, вопрос программирования плана, да, что я делаю сейчас, что я делаю потом, не знаю, по крайней мере, так работает со мной, да, когда есть четкие планы понимания, что я буду делать после выхода, чего я буду не делать, да, это очень… А, а mm, есть у вас в компании психотерапевт? психотерапевт. А, слушай, нету психотерапевта… Э Интересно, вставка. как мыть голову изнутри сотрудников? В международных компаниях это стало такой закономерной практикой. Вот мне интересно, у кого уже из Украины, ну, даже у представительств украинских компаний есть уже такая практика. Хотела бы пообщаться, как это влияет на результаты бизнеса. Слушай, да, прикольно, но что я хочу сказать, у нас достаточно сильная школа линейного менеджмента. Да? И мне кажется, иногда линейный менеджер может немножко заменить психотерапевта, да, потому что когда я говорила про коммуникации, людям же очень часто важно первое выговориться, да, быть услышанным. И это не только эффект того, что человек должен реагировать на это действие, да, но и услышать какие-то проблемы, потому что потом какие-то проблемы решаются на самом деле легко. Главное, чтобы их высказали. Поэтому этот открытый диалог, он крайне важен, потому что, правда, ряд проблем, ряд ответов на вопросы, они лежат на поверхности, мы их можем дать уже сейчас. Важно не терять вот эту нить, и общаться. Там, наш тот же отдел ПИНО, например, да, сейчас достаточно много времени тратит на то, чтобы работать с сотрудниками, выяснять, что им нужно и как мы можем им помочь, для того, чтобы они были более эффективны. И, конечно, не психотерапевт, но тем не менее, да, это какой-то диалог и понимание потребностей людей, которые там, мы можем удовлетворить. Угу. Я бы хотела зачитать вопрос от Оксаны Немер тебе. А какие технические решения и платформы вы используете сейчас для управления и контроля удаленных команд? Uh -huh. uh, ну, смотрите, у нас мы достаточно неплохо, <смех>, как большая международная компания обеспечена сейчас. Мы используем Skype, не Zoom, а Skype uh, с точки зрения онлайн-коммуникаций. Наши, uh, все основные программы, особенно финансовые, они имеют там, безопасный вход uh, для uh, работы в них. Uh, у нас есть огромный проект uh, там, по изменению систем. Им, наверное, тяжело, тяжелее всего, потому что работает огромная команда, которая базируется, если не ошибаюсь, в пяти странах которые проходят огромное системное тестирование, им сложнее всего, они используют, не знаю, смарт-шитка то программа, трекер деятельности и так далее. Но, опять-таки, повторюсь, для меня здесь инструменты — это инструменты, но главное — это те люди, которые двигают процессы. Uh -huh. Вот, собственно, и следующий вопрос. Продолжаем, Оксана, она засыпала нас очень интересными вопросами, сейчас я их озвучу. Как и за что будете оценивать сотрудников в период карантина? И поменяются ли подходы в перформанс при uh, uh, Да, смотрите. Uh, хороший вопрос, мы на самом деле сейчас обсуждаем. Uh, как оцениваем стандартно? Есть показатели бизнеса, которые, как, наверное, по Большинство компаний оценивается как рост продаж, прибыльность и тот кэш, да, который бизнес генерирует. Соответственно, чем он выполнил свои цели и не очень успешен, если не выполнил. А с прибыльностью все понятно. Там так или иначе ты ее должен а, достичь тем или иным способом, для того, чтобы компания была на плаву и выполнила свои цели, с а, так называемым топ-лайном, да, с объемом продаж все намного сложнее. А, поэтому а, нам кажется, что справедливым, скажем так, мерилом того, насколько бы мы были успешны, либо не успешны в этот период, будет а, доля рынка, а, как некий универсальный показатель, а, который скажет, насколько успешно мы справились с кризисом по сравнению с другими. Мы были лучше, хуже, потеряли а, или так далее. Вот, говоря про э, ребят в полях и так далее, э, нам повезло, мы, скажем так, часть э, большой корпорации, у нас есть э, знания определенные, которые уже получили такие страны, как Китай и Италия. Мы знаем то, насколько эластичны наши категории, как ответ на, скажем так, коронавирус, поэтому у нас есть планы продаж, которые скорректированы на эти коэффициенты, соответственно, они будут оцениваться, исходя из корректированных планов продаж. Угу. А, у меня к тебе последний вопрос, и мы потом вернемся к чату. Лично ты топ-3 вывода, которые ты сделала за эту ситуацию, за четыре недели карантина и кризиса. О, слушай, хороший вопрос. А, слушайте, мне кажется, что я повторюсь: я еще раз убедилась, что нет ничего невозможного, да, и любая проблема решаема. А, главное найти к ней правильный конструктивный подход. А, я, наверное, еще раз убедилась о том, что. Правильная команда и правильный контакт с людьми а, — это то, что может перевернуть мир. Дайте мне точку опоры, я ее переверну. Вот, мне кажется, такая точка опоры — это правильная команда, которая вместе с тобой а, может перевернуть мир. А, и, наверное, последнее. А, как бы, Талеб нам говорил про черного лебедя, бывает из стадо лебедей. быть готовым ко всему и не бояться действовать заботиться о людям и все вместе идти к победе. Поэтому, мне кажется, правило универсальное вне зависимости от кризиса. Это еще одна сложность, которую нам нужно преодолеть. Мы же и не такое преодолевали, правда? И все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Поэтому, мне кажется, мы очень многому научимся. Digital никогда не будет таким, как прежде. И так далее. Да, «Лебединое озеро в действии» называется, да? Скажи, пожалуйста, вопрос от Оксаны. От чего точно откажетесь после карантина? О, слушайте, сложный вопрос, скажем так, разобью на блоки, да, мы откажемся от ряда запусков новых продуктов, да, потому что кажется не к месту, первое, а второе, наверное, с точки зрения производственных мощностей это будет сложно, потому что мы сейчас фокусируемся на наших блокбастерах. С точки зрения инвестиций а, в людей, да, у нас есть меры по, скажем так, удержанию финансового шейпа, поэтому на определенных статьях будем экономить, на всяких а, поездках, плюшках и так далее. Да, это кризис, а, но мы обеспечиваем людей работой заработной платой, вот в плюшках немножко поужмемся. Угу. Справедливо на самом деле, потому что кризис он должен быть для всех, ну как бы если уже, а не только для работодателя. Мне, мне кажется, мы на одном корабле, да, потому что мы, как компания, инвестируем достаточно много в людей и в развитие, и в какие-то приятности, да, которые делаем людей. Когда есть возможность, мы с огромным удовольствием возвращаем это все тем людям. Когда кризис, мы просим понимания и понимаем, что мы должны быть все вместе, но где-то в более скромных, наверное, немножко условиях. Вопрос от Анны. Наталья, как видите основные задачи для вашего HR-департамента и как изменилась стратегия HR-департамента в свете событий? Мне кажется, проговорили, да, уже стратегия не менялась, вовлеченность людей и развитие людей как приоритет номер один для нашей компании. Краткосрочно это помощь и поддержка людям в этот, скажем так, непростой период. Комплименты. Вы необыкновенный пример трансформационного лидера, согласна, подтверждаю. Что делаете, что читаете, что смотрите для непрерывного самосовершенствования? Ой, слушайте, смотрю, читаю достаточно много. Я в последнее время не так много читаю бизнес-литературы, а больше перешла на художественную, мне кажется, с точки зрения развития какого-то эмоционального интеллекта, эмпатии и так далее, художественная литература работает лучше, но тем не менее подчитываю и бизнес-литературу. Очень люблю Саймона Сайка, крайне позитивный товарищ, вот даже в кризис откроешь его в Фейсбуке и прямо... Хочется улыбнуться. Таня Лукинюк два дня назад в эфире говорила то же самое. Читайте художественную литературу и смотрите Саймона Синека. Вот они, действенные советы от топ-менеджеров, лидеров женщин страны. А, слушайте, <со> да. Мне кажется, это еще способ немножко переключить мозги, да, потому что нельзя находиться 24 часа в одном фокусе, иногда нужно отойти, потому что, когда ты возвращаешься, решение находится иногда намного проще, да, это есть тоже серия медитации. Я не медитирую, для меня перемена деятельности служит такой роли, в том числе книжки, mm -hmm. художественные, потому что иначе это слишком много. Хочется лайфхаков. Прямо хочется лайфхаков, тут пишется. Как лично вы себя восстанавливаете и поддерживаете моральный дух? Статьи по обучению режете? Это следующий вопрос, но ну, от одного автора. Да, начну с короткого. Статьи по обучению режем? Да, режем. Две причины. Первая, у нас есть часть достаточно дорогого обучения. Мы отправляем людей на очень дорогие программы, часто за границу. И мы с удовольствием это делаем хорошие годы. Сейчас, говоря про плюшки, это какие-то программы, которые мы тоже отрезаем. При этом мы не говорим, что мы полностью отказываемся от обучения, мы просто его переводим в другой формат. И вторая режем, да, вот мы сейчас не проводим тренинги и смещаем по сроку. Как я уже говорила, обратная связь от сотрудников не надо. Мы и так перегружены, оставьте нас немножко в покое, мы разберемся со срочными вещами, и потом вы будете нас учить. Вот. Но, в принципе, ребята знают, что мы очень много инвестируем в своих сотрудников, как функциональные, так и в лидерские стабилизации. Очень здорово. Вернемся к вопросу личному. Как восстанавливаешь себя и как поддерживаешь моральный дух? Дух. О, слушай, ну, мне кажется, часть из этого, наверное, врожденная. Я из тех людей, которые при кризисной ситуации не впадая в Роспач, я не знаю, если есть пожар, я первая, кто рассказываю, кому что делать, я не знаю, выношу документы или так далее. Мне кажется, я наоборот становлюсь таким... Попелизируешься, спиндер... да? Кризис — это твой ресурс. Я, абсолютно. Вот я с удивлением смотрю на людей, которые в растерянности что-то делают, да, поэтому а, у меня, а, скажем так, с этим проблемы нет. Мой рецепт а, — это опять-таки определенность и план действий. Я чувствую кризис, когда я не знаю, что делать, когда у меня, не знаю, падает все из рук или есть у меня 20 водных, которые не складываются в один пазл. Как только я сложила пазл и сказала, что мы едим слона по частям, делаем шаг один, шаг 2, шаг 3, 64, дальше все идет очень ровно и приятно, потому что процесс действия не одной, а вместе со своей командой меня очень заряжает, меня очень заряжают, опять-таки, те успехи команды, которые есть в этот кризисный период. Я не знаю, какие-то мелкие радости, поддержка друг друга, какие-то вещи, которые, мне кажется, бесценны. И мне кажется, что кризисы нас очень часто сплочают даже больше, чем хорошие времена, да? потому что если вместе съел ложку дегтя, то... Знаешь план действий, когда уже перешел на стадию принятия. Вот так давай по-честному. Вот стадия отрицания была стресс был, когда вот, Слушай, а... час, два, пятнадцать минут, сутки, двое, вот сколько у тебя длился вот этот период, когда ты думаешь, вот ну мы точно не рассчитывали, что с завтрашнего дня офис будет работать удаленно и всех нужно контролировать теперь через экран скайпа. Слушай, ты знаешь, у меня, мне кажется, по-другому, у меня была самая, наверное, большая эмоция, это сожаление об упущенных возможностях. Вот как-то так. Это знаешь, когда у тебя есть прекрасный план с кучей каких-то, я не знаю, ярких событий, вещей, которые ты должен сделать. И ты так в хорошем смысле смакуешь, да. И тут приходит что-то, что ломает все твои планы. И это не то, что там, я не знаю, паника, хаос, это обидно. Знаешь, наверное, первое чувство — это вот блин. Да, а при этом у меня, мне кажется, была какая-то абсолютно уверенная, что мы, ну, как-то все равно вырулим. Да, mm -hmm. поэтому я не могу сказать, что это была какая-то... А, тут... Я восхищаюсь твоей стойкостью. Женской, нехрупкой, железобетонной стойкостью. Ты знаешь, можно я буду пользоваться правом тебе иногда позвонить, поныть и спросить совета, чтобы мой стресс был покороче? давай. Вопрос от Юрия. Скажите, пожалуйста, а чем занимаются тренера, если не проводят тренинги? Тренера занимаются тренингами. У нас есть селс-тренера которые занимаются разработкой функциональных тренингов. Мы их немножко сместили в календарях, и они будут проводить их во второй половине года, пока они активно работают но а наша тренинговая программа не ограничивается а, тренерами, которые как бы, есть в штате. Да? В рамках Марса есть такая целая сабструктура, которая называется Марс Университет, которая предоставляет нам огромное количество всяких тренингов, коучей а, и так далее. Поэтому мы как идем в магазин у них и говорим, нам нужен тренинг раз, два, три, четыре, пять, шесть, да, и выбираем для сотрудников. Вот это тот период, когда мы сказали, что мы функциональные тренинги оставляем, особенно для солзовых ребят, и их в основном делают те ребята, которые находятся у нас в штате. А такие более тренинги мы их немножко поспол э как это переносим на более позднее время. Ну и плюс я так понимаю, есть время улучшить программу, угубить структуру контента. Абсолютно знаешь, из, из этой истории у нас ребята сделали фантастическую программу, которая называется Negochean skill. мы назвали Снеговик. Да, Снеговик батл. Него неговик. Это негонеделя. Uh, и постили достаточно большое количество видео, несмотря на uh, эти тренинги, но опять-таки обратная связь была «ребята, дайте выдохнуть». Вот, поэтому ребята еще улучшают программу и, я уверена, выйдут чем-то абсолютно фантастическим во второй половине года. Слушай, ну, я прямо восхищаюсь. не ну, Знаешь, для меня это огромное удовольствие сейчас общаться с тобой. Такой, знаешь, приятный пятничный интеллектуальный вечер. Уважаемые участники, у вас есть возможность еще задать вопросы Наталье, пока мы ее не отпустили. Вы можете их написать в чат, и я с удовольствием их промодерирую и задам. Наташа, возможно, ты хочешь еще что-то рассказать, о чем я тебя не спросила, но что-то интересного пожелать нашим участникам. А -а -а, пожелать. Слушайте, ну помимо того, что а, а, хочется, сказать, чтобы все были здоровы и мыли руки, как это модно сейчас. А, мне кажется, а, очень важно задуматься о том, а, что для вас этот кризис и кем вы хотите из него выйти. Потому что а, намного проще будет принимать решения, намного проще будет. А, руководить и делать навигацию бизнеса, если у вас будет четкое понимание, что вы хотите в этот кризис. И есть разные стратегии. Кто-то скажет, мне нужно выжить и, скажем так, удержать тот уровень прибыльности, который у меня был. Кто-то скажет, я хочу выйти победителем, нарастить, я не знаю, долю рынка, вообще порвать весь рынок, потому что у меня есть, я не знаю, свободное средство и свободный кэш. И мне кажется, очень важно вот это управление... Видением провести с вашей командой. Договоритесь, что вы хотите из этого кризиса, кем вы хотите выйти после него. Потому что когда вы все будете на the same page, да, на одной странице, вы будете понимать, что вы смотрите в одну сторону, принятие многих решений, которые, я повторюсь, крайне важно делать быстро а в данный период, оно будет даваться вам намного легче. Поэтому определитесь, куда вы идете и чем вы готовы пожертвовать для того, чтобы пойти с точки зрения опять инвестиций и ресурсов. Не забывайте заботиться о ваших людях, потому что это ваша главная ценность и обеспечьте им максимально комфортные а, условия труда. Под комфортным я не имею в виду ленивые. Да? Их мозги должны работать хорошо, но им должно быть а, очень комфортно с вами работать. И думайте про выход из кризиса, потому что, как любой лебедь, он скоро улетит, да, экономика, наверное, пострадает и чуть-чуть не будет такой, но мы позитивы, мы не из такого кризиса выгребались, поэтому все будет хорошо, поэтому думайте наперед, на один-два шага, это очень хорошо вам аухнется в конце вашего пути. Я хочу тебе сказать, что для, лично для себя я сегодня получила не глоток убедительности, веры, позитива, а, наверное, целый бокал. Но я вернусь к чату, к тебе есть еще вопросы. Как вы меряете уровень удовлетворенности сотрудников и соцклимат? А, да, смотри, у нас есть команда, которая лидирует отдел персонала, который на самом деле ведет постоянный диалог с сотрудниками. То, что мы называем импактиссией, я уже упоминала. Это когда они, кстати, осваивают Zoom и прочие фишечки и технологии, когда мы собираемся вместе и обсуждаем, да, что болит, какие есть проблемы, чем мы можем помочь и так далее. И решаем по мере, скажем так, поступления. При этом решения решение проблем вовлечены на самом деле все, начиная от лидерской команды, да, у которой есть свой список задач, чего нужно делать. И эти инсайты на самом деле супер важны. Потому что, повторюсь, чем продуктивнее будет атмосфера, тем проще будет нам. Например, там, повторюсь, люди услышали, что они там не понимают, как мы будем оценивать, мы очень быстро сделали коммуникацию. Да? Люди говорят, мы не уверены, мы как-то хорошо или нет, мы поняли, что людей нужно хвалить, да? говорить, вы же молодцы, и правда молодцы, и так далее. А что ценнее у вас будет? Достижение там, финансового KPI или атмосфера и такая, что я вот за все, ну просто не получилось? Вот за что оцените? За то, что человек разделяет ценности корпоративную культуру или за результат конечный финансовый? Слушай, если говорить про Марс, принципы оценки, в принципе, наша оценка состоит из двух вещей. Да? Первая вот, вторая how. То есть первое — что сделали, второе — как сделали. По классике это 50 на 50. Да? 50% — это то, что сделал, 50% — как сделал. Плюс-минус, я думаю, тех же результатов, того же принципа мы будем поддерживаться и во время кризиса. Понятно, что список задач по сравнению с тем, которые мы ставили в начале года, он несколько изменится. Здорово. Как построена и работает система внутренних коммуникаций у вас? Внутренняя коммуникация. Слушайте, мы а, много пишем коммуникации с точки зрения связи с сотрудниками. Смотрите, как это происходит. У нас есть каждую пятницу созвон со всеми сотрудниками, где вся лидерская команда делится новостями за неделю, какими-то вводными и так далее. По сути, что происходит? Повторюсь, людям нужно дать какую-то точку опоры. Поэтому мы рассказываем, о том, что происходит, какие у нас результаты бизнеса. Второе. Мы рассказываем, как мы видим будущее, да? какие приоритеты, какие основные проекты, какие направления, на которые мы смотрим в будущее. И третий блок мы рассказываем про основные достижения, потому что люди должны понимать, что несмотря ни на что у нас много чего хорошего происходит, и правда, повторюсь, очень много чего хорошего происходит. Следующее: у нас есть линия вопросов и ответов, при том линия анонимная, то есть ребята могут задавать вопросы через своих линейных руководителей, либо не всем удобно задать вопрос, они урежут мне зарплату, например, или еще какой-нибудь другой, поэтому есть место, куда они задают свои анонимные вопросы, и каждую пятницу мы отвечаем ребятам на эти вопросы поэтому связь постоянная еженедельная надеюсь успеваем отвечать на все вопросы которые есть у сотрудников от имени автора хочу пожелать тебе крепкого здоровья преданной команды и конечно спасибо за щедрые эмоции открытости и профессиональные советы. А, еще дальше зачитаю несколько комментариев, удачи, успехов Наталья, очень круто, здоровье и процветание, энергии и всегда позитивных эмоций и, конечно же, Наталья, спасибо за диалог круто, набор тезисов плюс личная харизма, просто бери, модифицируй под свою специфику и внедряй ну да, мы потом еще выделяем тезисы и присылаем запись нашего диалога который можно будет пересмотреть с коллегами все абсолютно верно, отметил Владимир кушать Получаем удовольствие, и у меня вопросов нет, у аудитории тоже настолько системно, структурно и убедительно ты сегодня сказала, что я тоже повторюсь за всех, просто получила массу удовольствия, вот даже люди написали, хотелось бежать на работу, вы нас так зарядили. Наташа! Ура. 100 человек в эфире тебя слушали, еще там порядка 400 человек получат тезисы и э, запись выступления. Я считаю, что мы сегодня с тобой сделали очень большой вклад в развитие нашего бизнес-общества, нашей страны, которые понимают, что есть свет в конце туннеля, точно будет выход из этого кризиса, и точно мы справимся с этим «Лебединым озером» и выйдем из него сильнее, мощнее и заряженнее. Лучше и мудрее, однозначно. Алёна, спасибо вам огромное. Ребят, всем а, больших успехов. Держите хвост пистолетом. А, любой кризис — это всегда возможность и сумасшедшая возможность для того, чтобы стать лучше, мудрее и умнее. И последнее, что хочу сказать. А, я, на самом деле, очень горда украинцами и нашей нации, потому что очень а, активно наблюдаю поведение а, команд из других стран. И я хочу сказать, что то, как реагирует Украина, наверное, не реагирует никто. Мы настолько закаленные, мы настолько умеем со всем этим справляться, что реально можем дать фору очень многим. Поэтому еще один кризис нам в копилку давайте используем его себе не знаю, во благо в пользу. Мне кажется, у нас сейчас роль у каждого people-менеджера — это energy-менеджер и кризис-менеджер. И мы эти уже две функции научились себе совмещать за все те кризисы, которые мы прошли. Скоро будут востребованы наши топ-менеджеры на мировой площадке, потому что, правда, мы такие сильные, такие стойки к колебаниям, что комментарии от Натальи прямо твои слова до мурашек. Спасибо большое, Наталья, что с нами слушали и так были. Открытых мероприятий да, ценных да, советов. Хороших э, выходных и не болеть. Спасибо большое. Спасибо, Наташа, тебе. Хороших выходных всем гостям. И я хочу напомнить, что мы очень верим, что 27 мая мы все-таки встретимся на офлайн мероприятии People Management, поэтому вносите в календари своих важных встреч. Ну, а если карантин будет продлеваться, мы будем вынуждены двигать дату, но точно знаю, что с Натальей мы еще встретимся и обнимемся на офлайн ивенте People Management 8. Спасибо огромное, друзья. Всем до свидания. Да, до свидания. Спасибо.